сделать, на мой взгляд, конечно, принять вызов. Конечно. Просто принять вызов. А, почему? С одной стороны, я не, вот, не в том смысле, что они вот говорят там, ну вот, видите, Золотов, он вытянет его, ну как бы это самое. Мы изнутри, вот, своей стороны, да, своей, своей ситуации, ставим золото выше Навального, ну в, в общественно-политическом смысле, да? Ну Навальный, он же как бы оппозиция, ну там он что-то, он публичный, а вот этот же у власти, они там у него целая армия, и это вообще как бы несопоставимо в нашем отношении, да? И так они и пишут, что у него 300 тысяч человек, а он вызывает одного там. На самом деле Навальный не один, у него же тоже несколько миллионов есть армии, если так, по большому счету. А у золотого кроме 300 тысяч ничего, правда вооружен. Но, но и они за него не готовы идти, а за Навального многие готовы, даже может быть и умирать некоторые готовы. Вот, но я сейчас не об этом. Но с точки зрения вообще... Если вообще брать, да, по большому счету, не с нашей позиции, то золото в данном случае, конечно, представляет собой более мелкую политическую фигуру. Кто такой Навальный? Оппозиционер. Вот Пианковский, мне Костя прислал, я посмотрел там Пианковский у саша Сотника, я хочу все посмотреть, интервью. Посмотрел я пока только вот часть, где он говорит, кого знают на Западе, кого из оппозиционеров знают на Западе. Он говорит, четыре фамилии, причем... Вот э, четыре фамилии. Первая – это Карамурзам младший Вот из газет, когда вот он читает, из прессы, там из телевидения, вот они знают, вот американцы знают, кого из позиционеров. Карамурзам младший Каспаров, Навальный и Ходорковский. Вот четыре фамилии. Вот он говорит, я Пионковскому верю, ну, может, он там кого-то забыл, там, может, еще кого-то приписал. Вот это русская оппозиция. Кстати, прошу обратить внимание, это русская оппозиция. Примерно так вот она и, и в процентном отношении и обстоят дела. Да? А, вот. И а, в данном случае Навальный – это фигура международного значения. Неважно, что он там не президент, он международный, потому что его знают. Он был на обложке журнала «Тайм», он фигура, а золотого не знают. И с этой точки зрения это Золото прыгает на хвоста к Навального, а не Навальный к Золотову. Потому что Золотов как бы открывает пространство информационное здесь, внутри, как бы теоретически, что пойдет в телевизор, ну каким-то образом, хоть каким-то, куда оно денется, все равно где-то да протолкнется. Да? А Навальный-то открывает весь мир. Потому что Навального там знают, и тут появляется какой то золото, в которое вызвал его на дуэл. Вот. И э, в этом смысле э, нифига, э, ну, так сказать, диспропорции в другую сторону. И если, как когда-то намекал нам Белковский неоднократно, что золото в теоретически один из возможных преемников, чему я как бы не очень. Уверен, я вот скорее согласен, хотя тот же Белковский говорит, медведев больше некому, я согласен больше с медведевым фигурой с точки зрения Путина. Но предположим, что как там второй номер, да, запасной игрок, там этот самый, как его, Герман Титов, да, вот он сидит и запасной. И тогда ему э, все логично, с точки зрения теории информ, прежде всего, э, должны столкнуться два претендента. Я эту штуку рассказывал Мальцеву и всем остальным, когда во время выборов на кухне сидели, когда я рассказывал, несколько раз я это рассказывал, смотрели на меня как на сумасшедшего, но слушали. Вот. А я говорил, что Путину, у Путина есть необходимость. Есть необходимость, как у информы лидера иногда подтверждать свое лидерство. Подтверждение лидерства может состояться только в одном в спарринге с претендентом. Вот в спорте всегда, да, есть вот чемпион, допустим, по какой-то версии, и он должен ответить хоть иногда на какой-то вызов. Шахматы или это, или что-то такое, понимаете? И здесь любой лидер должен ответить на вызов. У него должен соперник появляться иногда. Так вот, Навальный по факту является соперником... Путина, но Путин не хочет с ним на поединок выходить. Я как раз и говорил Мальцеву, что э, раз ты не хочешь полюбить своего врага, как я тебе говорю по кодексу Бусидо, да, полюби врага своего, и, ну это ну ладно, а, то тогда надо заставить полюбить Путина тебя. А как? Потому что ты должен для него быть парень-партнером, ты должен для него стать фигуры, с которой он должен выйти на бой. Он должен с кем-то выйти на бой официально. Иногда, изредка, да, тут, тут, в стае ну, так ну, положено, ну, чтобы подтвердить свое... Ну, какой это бой будет, это уже вопрос другой, понятно. Да? Но чтобы подтвердить свое, свое лидерство, он должен иногда принимать вызов от... Как это называется в боксе и в спорте? Претендента. А Навальный плохой претендент для Путина. Прежде всего, разные поколения, разные весовые категории, все разные. Понятно, что с Мальцем тоже разные весовые категории. Нет, но э, они люди из одного ринга, они могут между собой споринговать. То есть, э, а тот, кто, понимаете, есть преемник, а есть э, второй номер, который не вот Золотов, я имею в виду, а контрприемник, что называется, из оппозиции должен э, быть один. Это сюжетно, это информа так работает. Поэтому он должен либо с кем-то схлепнуться, либо в конце концов сказать, Акела устал и уходит. Да? Я устал, я ухожу, и вот вам новый, так сказать, заменитель меня, и теперь он будет отвечать на все внешние вызовы. Вот, а у Путина не было внешних вызовов уже 100 тысяч миллиардов лет, ну, они так огородились, а это не должно происходить. Ну, вот сейчас я в философию залез, но эта философия немножечко нужна, чтобы понять, почему нужно принять вызов все-таки. С одной стороны, я говорю, золотого это добавит очков, и, и он станет... Ну, грубо говоря, одним из кандидатов возможных рассматриваться там, на Западе, что вот, оказывается, есть такой золото. Ну, уже, правда, уже смотрят на него, он уже своего добился. Но самое главное, это как раз и есть тот вызов претендентов, на который надо ответить. Ведь вы поймите, что Золотов, конечно, человек в себе самоуверенный, именно самоуверенный, да? Он думает, я этого, он же Навальный там не занимается спортом, а я вот и боксом, и на татами. Ну, он же сразу ограничил, хочешь бокс, хочешь на татами, да? Ну, как бы сказал, вот, вот. То есть он заранее уже ограничил летальность исхода, поэтому бояться нечего. Ни, ни, ни бокса, ни ринга, ни татами бояться нечего. Навальному, по крайней мере. Смотрите, каждый из вас учился в школе, и мальчишки, и девчонки. Примерно знаем, как обстоят дела. По крайней мере, мальчишки подтвердят. Главное, чтобы ты принял вызов. Обычно вызывает тот, кто в себе больше уверен. То есть тот, который чувствует себя сильнее. Более слабый не вызывает, только в особых случаях, ну, когда там надо, это массовые какие-то мероприятия, или это там защита там, девушки, или чести чегусарской, ну, в общем, а принцип такой обычно, что более сильный, да, наезжает и вызывает. И тут вопрос принятия или непринятия. Как он думает, что он более сильный? Мы сейчас не рассматриваем вопрос, может ли 64-летний мужик, который все-таки занимается регулярно, может быть, спортом, хоть каким-то, да, победить 40-летнего мужика, который тяжелее его килограмм на 15 и выше еще, блядь, сантиметров на 12, блядь, да, как минимум. Ну вот, я прикидывал, но рост у него, примерно, мой должен быть, метр восемьдесят. Ну, там они с Собчаком стоят, в принципе, чуть повыше у Собчака. Ну, метр ну, восемьдесят, ну, ну, может, 82, да, вот так, по большому счету. Я думаю, что мужик, конечно, крепкий, ну, если даже спортом занимается, но все равно это самоуверенность его, 64 года, ну, то есть Путин тоже выезжает на лед, но понятно, что любой мальчишка из из этого, из юношеской детской спортивной школы, его просто сделает как теленка. Да? Ну, ну, просто в силу возраста. Я сейчас говорю, на самом деле, как бы вещи такие простые, но они человеческие, понимаете? Принять вызов, это уже значит поднять свой социальный статус. Неважно, ты можешь рухнуть от первого удара. И если вы подумайте, вспомните эти ситуации, особенно девчонки, неважно, у них даже дополнительная появляется какая-то нежность к, к побежденному, но побежденный тут ну, относительная вещь. Тем более, если он зарядит еще леща, как мы все мечтаем, да, хоть одному зарядить леща, если он успеет зацепить, уже будет хорошо. Потом, опять же, выбор ну, Вот мы... Говорим о вещах, которые невозможны. Мы фантастику сейчас обсуждаем, что происходит. Все-таки этот, ну как бы борьба, да? Я бы выбрал борьбу, но это потому что я борьбы не боюсь. Я занимался дзюдой, я понимаю, поваляться, ой, в портер перейти, да, ой, да, да ради бога, я любого умотаю в портере, да. что вы мне сделаете, встану раскорякай, и хрен, Вот кто занимался борьбой, знает, что портер это мертвая штука, если ты умеешь стоять в портере нормально, завалить человека, это достаточно непростая вещь, тем более, э, э, если он тяжелый, да, а Навальный, во-первых, тяжелее, больше просто а во-вторых, 64 года. Да 2, 2 минуты в портере, он сдохнет просто нахрен. Я его умотаю, не надо никакого Навального, я его умотаю. Ну это ладно, это мы сейчас опять в это погрузились. Я все вызывают, а то опять скажу, ну вот и этот тоже, и этот тоже полез, куда полез. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что бояться вот этой крайней ситуации, выхода и того, что тебя побьют, вообще не надо, потому что ты все равно получишь плюсы, плюсы, плюсы, плюсы. Минусов не будет, не бывает их. Если ты принял вызов и честно получил по морде, все. Ну, Пушкина подстрелили, что мы говорим? А, ну че, ну че, проиграл? Ну также не говорим, да? То есть, Дуэль, она и есть дуэль, неважно, кто кому э, по морде даст. Если он обозначил уже правила, он не может сочную отбивную приготовить, он просто не может этого сделать. Если он обозначил ринг, ну вышел, допустим, э, всадил этому Навальному, там, я не знаю, раза, да, а тот у, улегся на ринг. Что, он его подбежит, будет в котлету превращать? Ну не будет. Так вот, я говорю, Навальный даже при самом хуевом раскладе, если э, дуэль вот эта э, поеботина состоится, я извиняюсь, то он ничего не потеряет, а э, получит, много получит. Неважно, свои всегда его оправдают. И чужим понравится, и девчонки больше залюбят, а то что-то никак -то, не очень его девчонки любят. А это важно, Путин больше любит женщины, поэтому... Он и имеет вес политический пока что побольше. Так вот, и это мы с вами на самом деле вообще рассматривали фантастическую ситуацию. Потому что надо понимать, что на простой ответ я согласен, никаких, никто, никогда этого золота никуда не выпустит ни, ни, ни на какой, ни на какой, ни на тотами Кто ему, ему разрешит с Навальным валяться? Вы, вот вы все представляете эту картину? Кто это будет организовывать, кто это вот разрешит? Вот чтобы я посоветовал Навальному в данной ситуации, ну, как бы, как я считаю, надо делать, просто выйти и спокойно сказать, я принимаю вызов. Ринг-татами, пожалуйста, ты выбирай. Ты самое, сам предлагаешь, выбирай, мне все равно. Я принимаю вызов. Единственное мое условие, ты публично мне кинул вызов. Публично будем драться. Никаких вот этих штучек, типа, ну, давай поедем там к нам в спортзал и там разберемся, а потом что? Нет, публично будет. Время, место, засылай секундантов, ринг, туда приедем, приедут, телевидение, все дела. Пиздоц. Никто, никогда, вообще, об этом он не думает, что, он думает, что э, Навальный э, не согласится, э, что он замнет эту тему. Вот именно поэтому... Чтобы вернуть себе инициативу, Навальный должен сказать, я принимаю вызов. Да, пожалуйста, только у меня единственное условие – публичность полная. Я бы, конечно, лучше подебатировал, но если ты хочешь так, я готов тебе выписать. Я готов, давай. И я вас уверяю, никакого риска для Навального в этом нет. Никакого абсолютно. Не будет дуэли. Ну просто ее не будет. Она может произойти в одном случае, если его уволят золотом, он обидится и скажет, ну все, теперь пошли драться, ну тогда придется подраться. но что ж, ну, Навальный в армии служил, он понимает, что иногда надо подраться. Я понимаю, что таким людям, как Навальный, да, э, вообще Альфа самцам не очень часто приходится драться, но в основном за... За свое место, ну, как, как сказать, с претендентом, так сказать, спарринговать. Ну, и впереди свините, если идет шобла на шоблу. А так, э, альфа-самец же, это в основном претенденты между собой выясняют отношения, да, ну, как бы, кто, кто, кто круче, кто там э, более там сильный, да. Вот. Альфа-самцу свою самцовость подтверждать надо только изредка, как, как я говорю. Поэтому вряд ли у него было много возможностей даже подраться с его ростом, с его статью, да, потому что ну, ну, бывают бывает в жизни все. Но вот так, чтобы отстаивать, чтобы принимать вызов более сильного человека, ему визуально надо найти более сильного человека. А такого визуально сложно. Он все-таки уникальный, он большой, очень. Он, с ним рядом Мальцев смотрится как, как обычный, хотя Мальцев большой. Ну, сам большой по себе. Ну, вот как он встает с Навальным, ну, сразу... Ну, как вот, ну, ну, ну, ну вот, поэтому в этом смысле я бы... Не то, что ни, ни, конечно, вообще просто никаких речи не идет о том, что какая-то будет публичная разборка и так далее. Поэтому это самая сильная позиция. И... Uh, это то, чтобы я предложил. Но то, что сделает Навальный, как мне кажется, тут я уже не могу точно быть уверенным, но uh, диспозиция таковая, что как бы изнутри я понимаю примерно, кто ему чего будет советовать, и это межпуха, мечпуха, как Мальцев говорит, да, она ему будет примерно советовать вот то, что вы говорили, ну мы же интеллигентные люди, и э, ответ будет примерно в таком ключе, я готов, но право выбора оружия за мной, это будут дебаты. Вот он скажет про дебаты, мне как кажется, и будет в корне неправ. Потому что все, что может после этого сделать золовская ну, зассал, ну, засал, ну, зассал. И э, сторонники Навального будут кричать, что не зассал, потому что интеллигентно, надо выяснять отношения, но все равно это будет слабая позиция. А если он сейчас скажет вперед, я готов, давай, только у меня, ну, условия, публичность, публичность, потому что нахуй ты мне нужен, блядь, там, прятаться по углам своими этими самыми спецслужбами и прочими возможностями. Вот и все. И его вызовут туда, в Кремль, и скажут, ты слышишь, ты, блядь, сиди нахуй. Не по причине того, что, блядь, не выставить золото вот там подраться, а потому именно поэтому они не называют фамилию Навального. Именно поэтому, что Путину не нужен нахуй такой, блядь, этот. А он даже выйдя на ринг с золотом, даже получив пиздюлей, все равно будет еще более популярным, чем он был до этого. Да, только еще и у других людей. Ну, конечно, золотов получит своей популярности там. А позиция вполне пойдет к Навальному и оправдает сама для себя его. Ну скажешь, ну то, тот боксер выкупает, скажет, что он КМС по боксу, и э, понятно, что... Да я вообще на месте Навального, если бы узнал, что нет вопросов, я просто руки за спину убрал, как вот дуэт, да? Я принимаю ваш вызов, но ну, стрелять не буду, блядь. Ну я имею право не стрелять, блядь. Ну я принял, стреляй, сука. Вот руки за спину, блядь, давай, что ты хочешь, бари меня, блядь. Вот вышли на татами, вот я встал так и сказал, ну вот, руки засты, ну давай, ну или там, ну чё, давай, бори меня, блядь. Ну вот он подбежал, тебе прием сделал, ну ты упал, да, ну и что? И что, блядь? Ты вообще ничего не проиграл. Ты сказал, я не буду, блядь, с тобой, но вызов я принимаю, блядь. Это, этого достаточно. Поэтому... Э эта позиция принятия вызова правильная, но будет принята позиция? Давайте дебатировать. И тогда все подумают, что Навальный сдулся, а ему сдуваться не надо. Но это, к сожалению, меч Они его, я думаю, к этому приведут. Если он, если ему кто-то, ну, может, жена там его как-то вдохновит. Но в принципе, в принципе. Даже думать не надо, просто это такой подарок вот сейчас для него. Это же еще и неприкосновенность в определенном смысле, да. я имею в виду юридическое. Ну что, вот он вышел, я принял вызов, а его раз там и в тюрячку закатали, да, еще раз. Ну, блядь. Ну, тогда все скажут, ну, понятно, зассал золото. Вот это если говорить с точки зрения, зрения лидерских позиций, с точки зрения информа. На самом деле, в конце концов, они решают наши инстинкты, наше суперэго. Да? Я понимаю, что это я говорю, если бы на моем месте сидел какой-нибудь Карл Густав Юнг, например, и рассказывал вам о коллективном бессознательном, то, наверное, вы его воспринимали с большим энтузиазмом и, ну, как бы сказать, с меньшей критикой внутри. Но э, вот ну, если да, не надо мне верить, да. Я, вот вы просто подумайте внутренне, как это логично должно быть. Вот просто это не Навальный, не Золотов, это просто вот, вот мы в компании сидим, вот значит кто-то начинает э, запьянел сильно да, и начинает на другого какого-то наезжать, более слабого. Тут девчонки, тут все дела, или в классе, или как. Ну что ж, надо принимать вызов. А как? А как по-другому? По-другому никак, в этом суть. Но а, а, тот, кто вызывает на себя дополнительные риски, берет. Потому что если он тебя вызвал, значит, он в себе уверен. Если он тебе навтыкал, ну, значит, ну ты как бы сказать ну хорошо, ну ты же принял вызов. А если он еще и получил при этом пиздюлей, то будет выглядеть вообще совсем худо. Мне кажется, я не смотрел специально, мне кажется, Навальный хоть каким спортом должен... Ну, в армии-то был все равно что-то... Потому что так он выглядит достаточно подтянутым и спортивным. Поэтому не страшно. Я говорю, а вот на татами вообще не страшно. Если ты знаешь, как падать, то что бояться-то вообще. Так, ну и что вы пишете? Я уверен, что Навальный примет.